Привет, друзья! Короткое видео с анонсом и подарком в конце видео. Все мы смотрим YouTube, э, смотрим разных блогеров, э, и я благодарен, что вы смотрите и меня. Был на фестивале YouTube блогеров в Харькове, мне очень понравился, познакомился с прикольными ребятами. Вот смотрите, со Стасом Давыдовым пообщался, э, наверняка знаете его канал, вот, и другие блогеры довольно интересные. И 9-10 числа в Киеве пройдет этот фестиваль, на котором будет огромное количество блогеров, с которыми можно реально пообщаться, сфотографироваться, задать какие-то вопросы. Я бы хотел вас пригласить. Я планирую также приехать на этот фестиваль, кто хочет пообщаться. Ребята, поехали. Ссылочка на покупку билетов в описании. По поводу подарка. Я взял у стаса до выдавал вот такой вот автограф с пожеланиями для вас. Что бы ты пожелал подписчикам канала моего канала твоего? Ну знаешь, это совсем разные люди. Если универсально всем людям, то не мерзните, потому что мы живем все то есть в основном живем в той полосе, где хорошо бы не мерзнуть. Я этот плакат разыграю среди подписчиков. Вам нужно только оставить комментарий под этим видео и поставить лайк. Как только мы наберем 200 лайков, я разыграю этот плакат и отправлю победителю. Друзья, всем пока, подписывайтесь на канал.